Здравствуйте, уважаемые зрители. С вами по-прежнему плакаты Пулья и мой хороший друг и коллега Максим Геропанов. Сегодня мы хотим показать вам один из наших объектов. Это Таунхаус в Матичинском районе, недалеко от водохранилища Пирогова. Дорогие наши зрители, вот этот объект находится на алену территории. Просто так туда не проехать стороннему человеку без приглашения. Поэтому... У нас есть провожатый, который едет на автомобиле впереди нас. И, собственно, сейчас мы себя почувствуем некими агентами 00765. Проникнув сюда, мы попытаемся вам под открыт, а жизнь этот периметр. Мы зрители, вот мы на месте. И слово Максиму. Да, Максим. мы находимся на охраняемом периметре. То есть он действительно серьезно охраняется. Там пост, где стоит южный милиционер, прошу прощения, полицейский вооруженный, который собственно говоря контролирует езды выезда, раз, ну, разумеется будет, собственно, будет право въезда на территорию вот и это говорит а, о не просто повышенной, а практически абсолютной степени безопасности этого объекта, этого жилья. То есть выпуская своих детей погулять здесь по лесу, сходить на водоем, а, просто подышать воздухом, но ну, я был в разы спокойнее, нежели это будет какая-то городская черта. А, что касается нашего объекта, это двухквартирный дом, так называемый дуплекс, таунхаус, если угодно. А, на момент сегодняшний это возведены стены. Возведены внутренние перегородки, полы, крыша, все утеплено, вставлены стеклопакеты двери, входные двери. И сделаны выводы по под канализацию, герлизованные выводы для прокладки кабеля. То есть сейчас внутри объекта нет никаких коммуникаций. Это сделано для того, чтобы будущий собственник, собственно говоря, сам решал, какие материалы, какие технологии ему применить для своего э, будущего места проживания Централизованная канализация, канализация, так называемая КНС, она находится здесь в метрах 150 М -м, В дальнейшем планируется к ней подключение, но на сегодняшний день, э, ну, чтобы въехать э, быстро и начать проживание, наверное, имеется смысл просто установить систему, так называемой Слептики достаточно бюджетный вариант и, в общем-то, разумно достаточно Пойдите, что мы видим попал сюда внутрь ну, во первых это огромное помещение разделенное капитальной стеной на две части а, суммарная площадь здесь 92 квадратных метра то есть ну, забегая вперед расскажу что каждая половина этого дома состоит из помещения первый этаж 92 метра второй точно такой же единственное за обычным 6 метров это лестничный прогноз 3 на 2 и плюс есть мансардный третий этаж. Там помещение получается порядка 72 квадратных метров, будущее помещение. А здесь как будет распоряжаться будущий владелец этими метрами, вот, каждыми из 92 метров на каждом этаже, я, честно говоря, даже не знаю. Я пока не нарисовал в своем воображении. Что бы сделал я, ну, разумеется, это была бы какая-то гостиная, это была бы какая-то кухонная зона, это было бы какой-то кабинет, наверное, на втором этаже, конечно, была бы там спальня, а на Монсарде может было какое-то детское помещение, если это там ну, дети маленькие, да? И если дети взрослые, то это можно было там использовать третий этаж, как какая-то некая библиотека там, либо там помещение для занятий хобби, в том числе спортзал, в том числе какая-то может быть.. Мастерская, если э, кто-то увлекается моделированием, предположим, они изготавливаются своими руками. Э, что касается технических нюансов, да, э, пол и перекрытие ну, между первым и вторым этажом это монолит. Сами стены это пеноблок. Здесь выведены так называемые хигзы за да, эти трубы по канализацию и выведены под энергоснабжение. Да, ну, то же самое находится противоположным углом. И давайте посмотрим, что находится на втором этаже. Второй этаж является, по сути, копией первого в плане э, своей да? Единственно, за заобычным, повторюсь, тех самых шести квадратных метров, то есть это три на два, личный пролет, личный марш. А здесь, как мы с вами уже определились, наверное, был бы с, э, кабинет хозяйский, и хозяйская спальня, то есть точно так же здесь а, есть вывод для канализации, то есть отдельный санузел на втором этаже, разумеется, здесь вполне-вполне можно разместить. И, как видите, а, деревянные перегородки – это а, ну, будущие полы мансардного помещения. Кстати, то, что оно мансардное, не должно вводить на сами заблуждение, это не значит, что оно какое-то холодное, потому что сейчас попытаюсь вам показать вот так наверное будет, будет лучше видно так называемый конек, он тоже сделан по спином да то есть это не какая-то доска зашита, это точно такая же стена она поднята под самый по самый верх крыши и э, сама кровля сама крыша имеет утеплитель 200 миллиметров то есть 20 сантиметров утеплитель у нас с вами там есть и поэтому, подведя туда не прям уж какую-то там очень сильную, очень мощную отопительную систему, а просто там несколько батарей расположив на мансардном этаже, мы с вами получаем дополнительно там 70, если не ошибаюсь, 8 квадратных метров площади. Никому лишней она точно не будет. Ну, как мы с вами говорили, спортзал, мастерская, какие-то там комнаты отдыха, нашем с вами распоряжение.